поясничная область с ней надо немножко аккуратнее а многие по какой-то причине рекомендуют не прокатывать поясницу но это можно сделать следующим образом то есть мы устанавливаем ролик ролик используем в средней жесткости то есть не с шипами которые не которые тракторные как его называют и установили чуть выше получается ягодиц от креста вверх и делаем короткоамплитудные с опорой на руках Прокатывающие движения до средней части спины, то есть до грудного отдела позвоночника. Делаем такие массажные движения вперед-назад для того, чтобы просто-напросто разгладить, разбить, размассировать, запустить ток лимфы каждой из мышц в районе поясничной области. И следом сразу же переходим на среднюю часть спины.